как сделать так, чтобы отца и детей между собой настроить или объединить, как сделать так, чтобы все, кто находится в семье, начали друг другу хорошо относиться. Самый простой способ – это представить, будто все они обнимаются. Вот если каждый день представлять, будто все между собой обнимаются и целуются, и крепко это делают, то обязательно все начинают мириться. Если муж не родной, а дети – ваши, я он их все время строит, знаете, так бывает и это как правило так и происходит. Это говорит о том, что кровь воюет или они как бы кланы воюют у них духовные или душевные, что это обозначает. Вот смотрите, каждый каждый мужчина он защищает своих собственных детей, то есть он в нем есть такая особенность, он как человек-добытчик, как человек-защитник, у него включается некая такая система, в которой он хочет выгородить своих детей, выгородить свою кровь, сделать так, чтобы его кровь только жила, как бы процесс выживания. А если рядом ваши дети они не его то он может это делать за счет угнетения этих детей и это частое явление и что необходимо сделать необходимо энергетически подключить или смешать их кровь необходимо представить будто в один тазик допустим подвешивайте мысли на мужа и ребенка и в один тазик сливайте их кровь. После этого смешиваете и обратно в них ее заливаете. При этом представляете, будто они ее залили. То есть смешали кровь и они обратно эту кровь получили. Можно представить, что в них обратно эту кровь влили как. -то. Таким образом, если это сделать, то смешать их кровь между собой, то эти люди будут хорошо друг к другу относиться. Если вам необходимо более подробный данный метод, и вы хотите его более подробно и профессионально делать, а не так, как я сейчас сказал, вам необходимо пройти первую обновленную ступень, я об этом все рассказываю.